Привет, посетители психушки. Вы когда-нибудь чувствовали себя разбитым? Чувство, когда работа захлестывает, или когда жизнь наносит вам удар за ударом, и кажется, что ничего не изменится к лучшему. Чувство, что вы никогда не достигнете своих целей. Как бы вы ни старались, и что все видят и сосредоточены на твоих недостатках и неудачах. Но когда все кажется безнадежным, что вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию? О чем вы можете помнить? Чтобы продолжать идти вперед и быть готовым к тому, что произойдет в следующий раз? Вот некоторые моменты, о которых следует помнить, сохранять упорство, чтобы продолжать идти вперед. Это может быть долгая, трудная дорога, которая ведет из темных времен, но выход можно найти. Давайте начнем. Первое. Не забывайте принимать и предвидеть перемены. Одна из причин, по которой люди не только выжили, но и процветали так долго, заключается в том, что мы способны адаптироваться к изменениям. Наш мир постоянно меняется от технологий до тенденций и всего остального. Важно помнить, что нужно оставаться верным себе, принимая и даже принимая перемены. Подготовьтесь как можно лучше, но примите, что некоторые факторы находятся вне вашего контроля, поэтому не помешает разработать запасной план или 2-3. Разговор с другими людьми также может помочь вам представить изменения в перспективе, поскольку наше собственное сознание часто искажает их. Во-вторых, помните, что ваши эмоции и переживания действительны. Слишком часто общество пытается отмахнуться от проблем с психическим здоровьем такими фразами, как «просто улыбнитесь», «только хорошие предчувствия» или «ну, могло быть и хуже». Даже самые оптимистичные люди будут бороться и чувствовать себя подавленными. Даже самые успешные люди проходят через поражения и неудачи. Даже если все может быть хуже, это не делает то, что вы переживаете, легче. Позвольте себе пройти через эти эмоции здоровым способом, будь то разговор с другими людьми или ведение дневника потому что попытки похоронить их часто приводят к худшим последствиям. Номер три. Не забывайте просить о помощи. Обращение за помощью идет рука об руку с признанием своих эмоций и принятием перемен. Когда вы просите о помощи, вы подтверждаете свои эмоции, делясь ими с другими людьми, которые, возможно, чувствовали то же самое, что и вы. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем более подготовленным вы сможете быть к будущим изменениям. Чем лучше вы установите связи с людьми, будь то на работе, в школе или в личной жизни, тем легче вам будет обратиться к ним за помощью в трудную минуту. Несмотря на то, что поначалу может быть неловко поначалу просить о помощи, в большинстве случаев вы найдете человека, кто проявит терпение и понимание. Номер четыре, и это очень важно, не забывайте присутствовать в настоящем моменте. Зачастую чувство разбитости возникает из-за сожаления о прошлом или беспокойством о будущем. Однако мы не можем изменить прошлое, и мы не можем контролировать будущее. Осознание и сосредоточение на настоящем поможет изменить ваш взгляд на жизнь. Ведение дневника высокого и низкого настроения поможет вам стать более настоящим. В конце каждой недели вы можете кратко записывать по крайней мере один положительный и один отрицательный момент, которые произошли на этой неделе. Сосредоточение на позитивном учит благодарности, а признание негативных моментов помогает обрести перспективу и терпение. Номер пять. Не забывайте концентрироваться на том, чтобы стать лучшим из вас. Хотя перемены в жизни происходят постоянно, это не значит, что вы должны менять себя каждый раз, когда этого хочет кто-то другой. Сосредоточьтесь на развитии своих сильных сторон и самосовершенствовании, а не на желании стать тем, кем вы не являетесь. Чувство неуверенности в себе часто возникает из-за сравнения себя с другими. По этой причине может быть полезно ограничить использование социальных сетей где вы постоянно видите только идеальные, созданные образы жизни других людей, людей, которых вы не знаете. Вместо этого вы можете черпать вдохновение у друзей и членов семьи и сравнивать себя с собой прошлым. Ведь самосовершенствование – это то, что действительно важно. Наконец, помните, что прогресс и совершенствование, особенно в области психического здоровья, это непрерывный путь. Каждый день вам, возможно, придется работать над тем, чтобы напоминать себе об этих моментах. И в одни дни это может быть труднее, в другие – легче. Тем не менее, самый важный урок – который вы можете извлечь, это то, что разорвать замкнутый круг, в котором вы чувствуете себя разбитым, возможно, и позитивные изменения придут со временем. Однако, если чувство разбитости приводит к симптомам психического заболевания или к мыслям о причинении вреда себе или другим, пожалуйста, обратитесь к специалисту по психическому здоровью как можно скорее. Можете ли вы соотнести себя с каким-либо из этих чувств, упомянутых в этом видео? Наверняка мы все можем, так что не стесняйтесь поделиться с семьей в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с людьми, которым оно может быть полезно. Как всегда, использованные ресурсы и исследования указаны в описании ниже. Супер спасибо за просмотр, берегите себя и до скорой встречи!